Всем привет, дорогие друзья, вы на канале Чаюк ТВ. В данном ролике я покажу топ-15 тупых отзывов игры Us. Ролик получился интереснейшим, поэтому я попрошу тебя лайк авансом. Давайте наберем под этим роликом 1000 лайков за сутки. И судя по просмотрам, мы сможем это сделать. Но так далеко тогда, когда именно ты поставишь лайк. Для меня это очень важно. Также подписывайся на мой второй канал, ссылка на него в описании, и давайте на нем наберем 500 подписчиков, мне будет очень сильно приятно. В общем, теперь переступаем к отзывам. Я ел пельмени, и мне они не понравились. Одна звезда. Что? Удалите разработчики его, потому что брал старс лучше в сто раз.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 В общем, на этом я, пожалуй, закончу серию. Серия получилась на 5 минут. Я думаю, то, что это достаточно хороший и приятный хронометраж. Следующий ролик я постараюсь сделать минут на 10. В общем, ты был на канале Чаюк ТВ. Подписывайся на мой второй канал, который называется Чаюк Лайт. Ссылка в описании. И давайте на этом канале сделаем 444 подписчика. Ставь лайк, надеюсь мы наберем 1000 лайков под этим роликом. И пиши комментарии. Пока-пока.